Индивидуальное сознание — это точка восприятия, которая в действительности есть тот самый свет. Понимаешь? Но она просто... Этот свет в виде лучика. И ты являешься индивидуальным сознанием до тех пор, пока воспринимаешь эту реальность через, с этой точки зрения, с этого, с этого ракурса, через данное тело. Но, будучи лучом, ты можешь уйти в исток, потому что уже есть свет. И ты можешь это восприним, воспринять, вообще способность воспринимать и осознавать, она и есть благодаря тому, что ты есть именно то, ты есть вот та самая истина, та самая основа, та самая живость всего. Именно благодаря этому и, возможно, восприятие и осознание любого из вас, у любого из вас. И в данном случае, конечно же, речь не идет, что кто-то особенный, у кого-то вот так вот там звезды сложились и так далее – в том-то и дело об этом и говорится, что каждый луч и каждый изначально есть уже источник, часть источника. Часть только потому, что вы верите в то, что вы луч. Но направьте свое внимание в источник, направьте свое внимание в глубь, и вы увидите, что вы есть абсолютный свет, образно свет что вы есть абсолютность, вы есть тотальность. А значит, в безмолвии, да? Ну. Во внутренний покой. Потому что именно вот эта вот бесконечная внутренняя болтовня, отождествление с мыслями и уводит от вот этого истинного состояния осознанности, осознания всего чувствование всего и когда ты перестаешь за цепляться за вот эти вот мысли которые с собой просто загораживают ту истину которая за ними стоит когда ты направляешь свое внимание глубже ты начинаешь видеть образно видеть ты становишься этим ты не можешь там чего видеть ты просто становишься и и как же это сказать, и обретаешь знания того, как все есть на самом деле.